Всем привет! С вами Ксю. Я немного приболела, так что не, об... не обращайте внимания. В этом видео я вам. Я вас приглашаю в мою комнату. Идем, идем. Идем, идем. Идем идем. идем. Начнем, пожалуй, с моей секретной комнаты. Это мой шкафчик. Там я храню свои сумочки, чемоданчики, вещи. Короче, все самое секретное. Деверца с зеркальцем. Здесь в уголку висит моя сумочка, которая мне подарила бабуля на день рождения. В уголку стоит мой чемоданчик, который ждет того времени, когда мы поедем в путешествие. Вот моя любимая платьишко. Вот еще одна моя любимая платьишко, стопочка кофт, ну и там всякие шмотки. Мы их, конечно, разбирать не будем. Пошли дальше смотреть. Вот моя любимая сумочка, которая мне подарила на день рождения тетя Яна. Здесь украшения всякие хранятся у меня. Здесь косметика хранится. Здесь сидит моя кукла, она коллекционная, я в нее не играю, она у меня для красоты. Дальше у нас идет, ниже, игрушки Кирины, миллионы. Здесь у меня живут хомячки, говорящие. Вот еще игрушки Кирины и наверху игрушки Кирины. Вот моя монополия, которую мне подарил Дед Мороз на 2016 год. Вот эту игру Кири на Новый год подарили, вот эту тоже на Новый год. Вот эту Кири на день рождения подарили в Таиланде. Вот эту мне подарили, а вот эту Киричке в Таиланде подарили. Вот куколка, которая ей подарили на второй годик на день рождения. Это моя собачка, которую мне подарили в Таиланде. Вот это куала, которую мне подарили в Австралии. Также у меня есть шкафчики, в которых творится бардак, поэтому я их вам показывать не буду. А <связь> кошечка у меня тут, кроваточка, на которой я сплю по ночам и сижу по утрам. Вот мои любимые игрушечки, с которыми я иногда сплю. Кстати, вот эти вот звездочки все, все-все-все, светятся они все по ночам. Здесь хранятся мои гаджеты. Вот планшет Samsung, в который я играю и сижу ВКонтакте. Вот мой телефон Sony. Вот мой, мои часы, но это не простые часы, это часы с телефоном. Их я надеваю, когда иду в школу. Это папин, я на свой еще не накопила, а я так хочу, хочу ноутбук свой. у меня идет живой уголок вот здесь у меня живет мой попугайчик его зовут чили он у нас у, уже у меня давно целый год его я купила где-то примерно когда ему было 4 месяца он уже подрос нормально уже не маленький Дальше у меня белочки. Happy Мани. Хэппи у меня беременна. И скоро у нее будут маленькие детки. Вот. Это белки Дегу. Они могут казаться не белками, а крысами. Но это белочки. Они очень классно купаются в песочке. Здесь такая купальница есть у нас. И нельзя открывать. Дверцы вот так вот оставлять открытые, потому что они очень умные. Они легко откроют, убегут, в окно вылезут и улетят. Ну, они не летают, конечно. Поэтому их лучше закрывать. Эти дверки лучше закрывать очень прочно. Дальше. У меня рыбка. Ее зовут Полосатик. Она очень хорошая и немного дрессированная. Правда, она уже почти отучилась, но она гоняется за... гоняется за моим пальчиком. Красивая рыбка. Кстати, она тоже уже давно у нас, и она уже успела подрасти очень быстро. И много. Она где-то вот такая была, а теперь такая. Я еще только начинающий блогер, но мне уже начали писать вопросы. Так как вопросов этих очень мало, я на них, ну, их просто не хватит на мо видео. Поэтому пишите в комментариях как можно больше вопросов. И на следующее видео я их обязательно все, ну, дам ответ на них. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем пока!